Блин, сраный будильник Я бы его разбил уже Опять эту школу идти. Блин, только каникулы закончились Опять это, блин, понакатано в эту школу Школу не опаздывает Да это хорошо, бать Блин, пипец какой-то так Сейчас одеваем, значит, мой портфельчик белый Новый портфель мне купили на новый учебный год после каникул Фух, хотя бы умыться надо Я не знаю, блин Опаздываю 10 минут до начала урока так, обуваемся. Фу, все, давай, пока. Все, я пошел. До свидания. Нас, короче, школу вновили. Вот такая вот она. Опа, е-па Там какой-то клопник. Может, аккуратненько вот здесь вот пройти. Потому что какой-то, блин. Е-мое. блин, переключайся, старый. Ух ты, ему. Так, быстренько-быстренько проходим. Быстренько. Эй, пацан! Ой, ё-моё! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее быстрее. А ну, иди сюда! Теперь я не знаю, как закрыть. Блин. А? -а, -а Все? что? Гачёныш. Охранника обосрался школьного? Давай, вали отсюда, воклотник тупой. Дурак, блин. Mm -hmm. Ух, так, какой у меня сейчас урок. Тут у нас география. Тут у нас математика. Курмова. да, точно, у меня же дополнительные эти у Крымова, блин. Сейчас контрольно еще будет, пипец. Ну да, здравствуйте, учитель. О, здорово. Привет, привет, привет, здорово, здорово. ну че, как дела? Ну шо? Первый день после каникул в школу пришли, блин. Да вообще вон еще даже осени нет. Как, как и ожидалось, никто на первый разобью. урок. Как и ожидалось, на первый урок никто не пришел. Знал, что у нас сегодня вообще контрольное. Что, контроль? Да. Я, я, над... я не готов. Короче, давай, до... быстро, телефон надо. Писай аккуратно. И, и вообще у меня, и, еще у меня есть кое-какая тема. Видишь как... это? Нифига себе, ключи. Это что, от заднего двора? Да. Именно. И? Что ты хочешь делать? За... Возле школы привезли немецкий танк. Помнишь, я тебе рассказывал? Что, реально немецкий танк-тигр? А, он. Офигеть. Класс. После урока надо, короче, к заднему двору бежать сразу. Так, да у нас Шел, же физра. Да. Ну так, это наш шанс. Ладно, хорошо. Надеюсь, попе никто не об этом не узнает и попе не даст. Ух. Ну давай, доставай телефон, будем как-то аккуратно списывать. Все внимание на давай, нас, давай. как мы будем списывать. Слышишь это? Да, все. Быстрее! Вот, держите наши контрольные, все. Давайте, до свидания. Боже мой, меня так бесит этот учитель, он такой строгий. До свидания, все. Реально. Так, шок, к заднему входу. Да, прикрывай. А я прикрою, я прикрою. Блин, еле открывается. Давай, о, получилось. Закрывай! Ключи выкидывай, блин. Капец, у нас красивое футбольное поле. Да, смотри, новые ворота. Да, вообще классно. Они даже не ржавые. Трибуны новые. Офигеть. О, oh ты видишь его? Да. Офигеть, танк. Слышишь, нужно аккуратно быть. Я, короче, когда из дома выходил, на меня этот гопник напал, короче, я успел до школы добежать. А тут столько гопников развелось. Реально, а нужно аккуратно быть. Вообще, да. Аккуратно нужно быть. О, кажись, он, он тут, подожди. Где, где? Он тут. Где он, где там... он? Я его не вижу. Он там за... Под домами лазит. Капец, блин, это. как обычно. Фу, капец, Тигр, ты видишь а вообще он? его? Офигеть, какой танк. Очень красиво. О, подожди, что тут написано? Немецкий танк. Немецкий танк. Королевский тигр. Королевский треугл, тигр. Офигеть, себе. давай залезем на него. Капец, у него дуло. Так, Офигеть. аккуратно. Ой, помоги, Леша. Давай руку. А, давай руку. А, всё, спасибо. Офигеть, тут можно посидеть. Залайся потом. Офигеть. Зал... Залазь. Гопник, гопник, гопник. Где где, где, где? Он, Он сзади. А, быстрее, быстрее, быстрее беги. Быстрее беги. ногу подвернул. Фу, шу, быстрее, быстрее. Капец. Сказал, иди сюда. Беги быстрее. Сраный гопник. А, это тот самый, который на меня нападал. Где а, он? Быстрее, на быстрее, быстрее. На Слышишь, Кваську бежит, давай на забежим. Давай, открывай, закрывай дверь. Нет, держи, держи, держи, держи. держи, держи, держи дверь,